Всем добрый вечер, 21 февраля, последний месяц зимы, последняя декада. Судьба банка маток. Ну, в основном я показал, постарался побыстрее, чтобы у пчеловода уже как-то работала фантазия. Уже присылают ребята свои варианты на будущее, какие, ну, то есть из тех соображений, из тех моментов положительных, какие я показал и какие себя проявили удачно, начинают строить свои версии для того, чтобы максимально эффективно этот эксперимент, вернее уже не эксперимент, а технология, надеюсь, увеличалась успехом. Это был банк маток, но по пасеке у меня и в мини-банке маток. Что это значит? Когда было объединение семей, Стали, стал я пересаживать уже из э, пересыточных клеточек бесконтактных в контактные в изоляторы ну те с какими я обычно зимую с контактными но не тут то было маток в штыки поэтому чтобы не рисковать уже до начала то есть до наступления зимы потерять их я рискнул, Ту партию маток, которая была вот так вот не, не воспринята сразу, пустить в зиму в пересылочных лет, вернее, не в пересылочных, а в прополисных. По две матки, как я объединял семьи, так и не пошли. И вот какой результат. Сегодня сделал ревизию. повода была так, ну, в общем, дала поработать. Сразу ревизию по кормам сделал. И как ревизия по кормам? Верхнюю рамку убираю, она практически пустая. Ставлю с краю, а крайнюю, как правило, не медовые. Ну, в общем, меняю местами их. Для этого хватит, для того, чтобы дозимовать, и уже для нормальной ревизии, уже перед выпуском маток в работу. Так вот, промониторил сразу первую ревизию, которая дала возможность вмешаться в гнездо. Хорошо расплода нет, поэтому без проблем. Там лишь бы не было осадков сверху. Из 15 семей, в которых зимовали матки спаренные в прополюсных решетках, ну я показывал какие-то, какой результат? В 8 семьях перезимовала по одной матке. В, 8 семьях. в 5 семьях перезимовала по 2 матки. И остальные... По две матки погибли, ну ни одна не выжила. Тут уже закрадается мысль, что я как-то несколько семей помню по возрасту маток. И может совпадение, но как раз вот в бесконтактной этой ситуации, когда только восприятие на запах, возможно играет роль, будет играть роль и возрастной этот сенс. Но это будет впереди. Подтверждение этой версии. И еще самое главное. Почему эксперимент банка, судьбы банка Маток сейчас еще довольно-таки в половинчатой фазе, в активной. Потому что параллельно со мной, я взяла говорил, но взяла как-то не получилось. Вел его из, из, из Харькова из ярмарки, но повторюсь, параллельно со мной в этом эксперименте участвовал еще один пчеловод, автор той ромашки, которую я показывал, больше всего успешно перезимовавший, и квадратный 12. В чем разница? Он точно так же идет, шел след след по этим всем версиям экспериментальным, и разновидности по разнообразию зимовки. Но, надеюсь, что увенчается более положительным результатом это, этот эксперимент, потому что он зимует в Амшаннике. И, похоже, я еще с осени тогда говорил, когда начинал организацию этого банка, что если получится удержать маток, в этом тепловом центре в ядре теплового центра насколько будет перемещение или насколько будет сильная семья что может не давать больших перемещений этого теплового центра значит результат должен быть положительный ну и как как вот мы видим по ситуации как раз там где удалось этому банку маток находиться в тепловой зоне Больший выход был уцелевших маток, выживших. Ну, посмотрим. В Амшанике, конечно же, стабильность температуры и условия по микроклимату должна быть более лояльной. И хочется надеяться, что результат будет намного положительней. Ну, посмотрим. Так что следите за информацией. Если получится взять... То есть чтобы сделал этот пчеловод ролик, значит я его размещу себя на канале, или у него, если есть возможность такая, или же, ну, в общем, как-то как-то мы обязательно это дело будем обсуждать. Главное, чтобы положительный результат был. Так, ну и пока уже это художество висит, наверное, недели-две. Перед этим я рассказывал, если взяток один только в начале сезона, как вот примерно обойтись в формировании семей. И если взяток только в конце, один и в конце сезона. Или же они, эти два взятка, как правило, бывает вот часто у нас встречаются. И в начале, и в конце. И вот взяток в конце сезона. Ну это чисто Волохович. Сильная семья выходит из зимы. В этом, в нашем случае, это может быть двухматочный, еще будет нормальный. Конечно, она должна пойти в зиму сильная. И в двухматочном старте, соответственно, будет хорошее развитие. Делаем отводок через время на двух матках. И два минимум отводка рядом. Обгуливаем. По две матки, почему по две матки понятно, классическая схема не обгуливаем маток в нормальных семьях или в хороших отводках, никогда не рискуем обгуливать одну матку потому что сейчас обгулялась если один маточник будет обгулялась одна и вообще не обгуляется, значит снова возвращаемся назад в начало этого старта поэтому ушли от роения сформировали отводок на старых матках и огулим молодых. Взяток с акации может быть. Взяток с других промежуточных медоносов тоже может быть. Я уже цитирую Волоховича, потому что все эти промежуточные взятки цвела акации, акация, была и гречка, но он их использовал для того, чтобы максимально эффективно выкормить, то есть нарастить силу вот эти вот трио и затем уже вторая половина июля то есть времени было предостаточно где-то месяца три там получается у него апрель май июнь да три месяца хороший на вот это все мероприятие и в конце вариант либо два отводка на каком-то одном на каком-то одном отводки с молодой маткой Создается семья гигант, то есть все сбрасываются. Матку можно в клеточку положить, тоже поможет эта тема. Без проблем соединить эти все семьи с расплодом, открытым летным пчелой, неважно, они рядом стоят. А для дополнительного наращивания силы в зиму уносятся в сторону. То есть вся лётность сконцентрирована в одном медовике с одной плодной маткой. Закрывать в изоляторе, я думаю, можно и не закрывать, потому что будет принос. Шквальный, аниматку при возьмут и без этого. То есть, понятно. Или же можно пускать на медосбор каждую автономно. Проверить, как они лучше сработают. Или же, поморочить голову с вот этим гигантом, у кого как получится, или по желанию. Или же просто дать возможность хорошему развитию этим трем семьям, отводку, молодым маткам, между ними взаимозамена и рамк сделать расплодом, то есть использовать старых маток как донор для этих молодых. И даже в автономном варианте подойти к медосбору и так пускай они и заканчивают сезон. Как обойтись с ними, как поступить уже до зимовки снова сбрасываем силу и, как у, Волохов... как у Волоховича, 12-рамочный рут, сверху две рамки плашмя и еще язык внизу, по 10 килограмм он сахара скармливал. Вот это вот шар такой, килограмма 4-5, наверное, зимует, понятно, ну, представьте себе, такая, так вам в шанике зимовал. И будет чем стартовать снова весной, делать отводки и подходить к главному взятку последнему, используя не хвататься за вот эти вот промежуточные элитные медоносы. Будут они давать, не будут. Самое главное, ставка делается на последний взяток, на главный медонос. Теперь, если два взятка, и надеемся на акацию получить, и в конце, соответственно, Второй взяток, последний. Ну, это моя стандартная тема. Желательно за три недели. Конечно же, та же сильная семья. Старт, условия и требования одни и те же. Сильная семья. С ней можно работать, выиграючись. И самое важное то, что сильная семья даст возможность за три недели до, возможно, цветущего, начала цветения этого нашего элитного медоноса белой акации, сформировать отводок на двух матках и обгулять, почему за три недели, и обгулять молодых маток через разделительную решетку, через разделительную решетку обгуливать маток, потому что это будет еще рабочее состояние в семье, когда мы сформируем отводок в начале, где-то на втором поколении, в хорошем еще до кульминации. И отводок возьмет старт и обгуляется молодые матки в основной семье, как раз под цветение акации, как раз под цветение акации будет она, значит мы берем товар с акации. После акации делаем взаимозамену рамками между, между отводками на старых матках и молодыми матками родительской семьи. И тут два момента. Я в книге о нем писал, когда нужно делать взаимозамену рамками, а когда не нужно. Если мы хотим поборо... побороться с клещом, то тоже я упустил момент, вперед, ну, в момент формирования отводка Понятно, ситуация будет идеальная для того, чтобы сбить клеща. Если нужно. Побороться с клещом, то есть мы весеннюю обработку никакую не делали и чувствуем, что там не все нормально с закрещенностью. Значит, никакой э, взаимозамены сразу не делать. Сформировали на печатном расплоде на выходе. Матка начинает сеять потихоньку. Пока появится первый печатный расплод, тот уже выйдет. Обработ, обрабатываем эту семью. Этот отводок. Шавлео кислотой. Или сублиматором или воды раствором. В этом случае пока матки обгуляются. Возьмем товар, если будет он, дай бог. Вышел весь расплод. Не будет печатного расплода. Матка только обгуляются. Тоже обрабатываем кислотой. А потом уже делаем между семьями ротацию. Забираем отсюда печатный, потому что семья уже наберет, отворот наберет уже силу. Забираем, то есть дело в ротацию, от отводка, печатный расплод на выходе, а отводку со старыми матками еще раева пора, и он может хорошенько набрать силу, что отроится. Ему даем открытый расплод на воспитание, чего много, пускай кормят. Это как раз будет тот сдерживающий фактор отроения и ну, по созданию рабочего состояния. Это первый, первый момент. Второй момент, если клеща мы обработали хорошо весной, матки в изоляторах зимовали, встретили облет, обработали от клеща, вот в этом случае можно взаимозамену сразу только сформировали отводок на старых матках через неделю, а в этом безматочном отводке, пока мы обувим, масса печатного расплода будет постепенно, потому что весь открытый оставили, а тут сформировали на печатном, на выходе. Постепенно будет снова запечатываться расплод, и мы его, мы этот расплод даем в отводок на старые матки. То есть нужна пчела-кормилица, потому что молодые матки, понятно. А этому отводку даем открытый расплод, потому что пчелы молодой, много есть кому выкармливать этот молодой расплод. И затем, когда матки обгуляются, тот расплод, который мы открыты подставляли, он уже будет печатный. И как раз, кстати, когда матки обгулялись, будет выходить молодая пчела-кормилица для того, чтобы кормить расплод от уже молодых маток. Затем вторая, второй этап обмена. Теперь даем от обголенной семьи с молодыми матками. Открытый расплод. Сюда. В отводок, он уже вырос. Отсюда берем печатный на подселение этих молодых маток. Эта тех Эта техника позволит максимально в короткий срок, потому что сезон очень короткий. Не дать пробуксовать вот этому дуэту за счет взаимозамены рамок, то есть расплодом. Меняется, конечно же, без, без этого, без пчелы, между ними взаимозамена рамка делается без пчелы. Наконец сезона, вот у нас получается эта семья с молодыми матками, вышла на медовик. Можно закрыть в изолятор, взять полностью. В начале медоноса, в начале взятка, на целый месяц закрываем маток в изолятор. Берем полностью товар. Можно отводок нанести в сторону, забрать еще летную пчелу. Через месяц, в начале августа, выпускаем маток на целый месяц, чтобы она почервила. Но перед тем, как матка начинает сеять, и вот в этот дни обрабатываем семью от клеща. То есть зиму будет наращиваться семья, не семья, а пчела зимующая в отсутствии паразита. Идеальная ситуация для того, чтобы максимально сохранить жировое тело и биоресурс пчел зимующих до весны. Весной снова начинается цикл, потому что насколько будет полноценно сформировано это жировое тело а это является потенциалом полноценной зимовки и потенциалом для создания максимально длительного биоресурса ну и конечно же выкармливать весной молодняк себе на замену выкармливают такие неизношенные пчелы по моей практике два поколения без проблем и еще даже могут участвовать и в сборе вот этих вот первого первого цвета ну у нас чернокле до акации без просадки без просадки сезон короткий поэтому вот таким способом я маневрирую создавая создав отводки ухожу от роения включаю матки старый инстинкт снова на накопление на ее активность максимальную взаимозамена рамками, чтобы не просели, и на конец сезона либо автономно они подходят, для того, чтобы ну, закрыть уже сезон по товару, или же объединяю, зато есть с чем, с чем работать, понимаете, Вот семьи я показываю, какие семьи, это перезимовавшие фактически, и там, где нормальные семьи, там всегда даже в вот этом экстреме этого банка маток, Конечно, преимущество по положительному результату именно у сильных семей. Так что ждем тепла, ждем результата моего коллеги-дублера по эксперименту зимовки банка маток. И я отчитываюсь полностью, сделаю ролик, прокомментирую, где самый эффективный момент в этом чтобы его взять на вооружение и уже пчеловоды планировали кто проявил к этому интерес конструировали какие-то клеточки потому что сразу только показал банк маток сразу вопрос да у нас вот столько маток пропадает и проходится и давим с нуклеусов так что я думаю я думаю эта тема послужит практическому пчеловодству и как-то будет способствовать нашей рентабельности. Всего доброго, до свидания, всего доброго еще раз, не болеть. До свидания.